Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, в я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Обучение предпринимательству в Казанском университете. Доцент КФУ, победитель премии Министерства науки России. Проведение межрегиональной университета в Елабужском институте КФУ. Повышение качества подготовки предпринимательских кадров представляется нам сегодня в качестве необходимого условия перевода экономики на инновационный путь развития. О том, как развивается программа предпринимательского дела в КФУ, наш следующий сюжет. Социологические исследования показывают, что отношение в российском обществе к предпринимательству постепенно улучшается, но в то же время людей, готовых заняться бизнесом, становится все меньше. Вопрос о том, как передать навыки предпринимательства молодым людям, которые будут представлять новое поколение, является важным и актуальным, в том числе и для Казанского федерального университета. Прежде всего мы сейчас вводим в университете общий годовой курс для всех специальностей, независимо от их разделения по специализации, когда в течение года наши специально подготовленные преподаватели стараются привить им навыки предпринимательской деятельности на, не в общей теоретическом плане, а именно на программах практической направленности. Студенты за один год проходят полностью трек предпринимателей, начиная от поиска идеи, реализации ее в виде того или иного проекта и предложения на рынок. На этом направлении делается большой акцент. Студентов обучают навыкам предпринимательского дела различными путями. У нас существуют так называемые акселерационные программы, когда студенты могут приходить и приходят к нам в управление инновационного развития, для того, чтобы поделиться своими идеями и вместе с нашими специалистами попытаться этих идей сделать проект и тут же протестировать его на рынке. Если он кажется нам удачным, если он кажется перспективным, то дальше мы подключаем уже и некие инвестиционные фонды и смотрим, каким образом нам двигаться дальше. Таким образом, студент ищет возможности для внедрения той или иной технологии, учится работать в условиях технологической и рыночной неопределенности, пытаясь найти свою нишу на существующих рынках. Мы сейчас запускаем программы работы со школьниками, так называемый «Малый университет» вместе с «Университетом талантов», где мы пытаемся найти ну, талантливых и заинтересованных школьников, которые бы также ну, реализу... генерировали и реализовывали свои идеи, и, в общем-то, на этом пути достаточно есть успешный пример, особенно это связано, допустим, с нашим а, IT-лицеем. В IT-лицее КФУ ребята демонстрировали свои проекты, игры и приложения, созданные под систему Android. На сегодняшний день одним из самых перспективных является такое направление, как социальное предпринимательство. Оно также активно развивается в Казанском университете. Социальные предприниматель это предприниматели, которые улучшает качество нашей жизни. Это сфера услуг, и естественно, что она всегда будет востребована, и поэтому люди, которые будут уметь находить эти ниши и умеют, смогут их уметь их реализовывать, они также будут востребованы на рынке. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ News. Как продвигать науку в массы? Какие методы лучше использовать? Ответы на эти вопросы известны доценту КФУ, ставшему победителем премии Министерства науки России. Подробнее мы расскажем прямо сейчас.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 В Елабужском институте КФУ состоялся заключительный этап Межрегиональной научной универсиады школьников. Проверить свои знания по английскому, немецкому языкам, истории, литературе и биологии собралось более ста ребят из различных городов Татарстана. Ученики школы, их учителя и родители стали участниками организационного собрания, которое провел ответственный секретарь приемной комиссии Евгений Белов. Я приезжаю сюда уже второй раз, второй год участвую в этой олимпиаде. Олимпиада мне нужна, чтобы проверить свои знания, ну, попытаться занять какое-то место, может быть, победить. Я рассматриваю этот институт как один из вариантов для поступления, поэтому документы сюда подавать тоже буду. Каждого участника ждали интересные задания, составленные преподавателями милабужского института КФУ в рамках определенной дисциплины. Предметные универсиады школьников проходят здесь ежегодно в рамках Дня российской науки. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Мы продолжаем нашу серию сюжетов о премии «Студент года Республики Татарстан», прошедшей 25 января в концертном зале «Пирамида». Сегодня мы расскажем вам о победителе номинации «Интеллект года» студенте Казанского федерального университета Михаил Ягафарове. Победителем номинации «Интеллект года» стал Ягафаров Михаил Студент Института химии имени Бутлера БКФУ Михаил Игофаров еще со школьной сками знал, чем хочет заниматься в будущем. Область его пытливого интереса, химия, привела его в Казанский университет уже в старшей школе, и с тех пор он стал его вторым домом. Я в университете с конца восьмого класса, я пришел на кафедру физической химии, готовиться к олимпиадам. И вот, начиная с олимпиад, сдавал здесь экзамены заранее, это мне позволило заниматься научной работой уже со второго курса, и сейчас Сформирована тема для диссертации, выполнена практически все исследования необходимые для ее написания И получилось выиграть на этом конкурсе Именно, пожалуй, целостность научной работы произвела впечатление на жюри В данный момент Михаил занимается исследованиями в области термохимии переохлажденных жидкостей С помощью приборов в лабораториях Казанского университета он измеряет и фиксирует метастабильные состояния веществ, состоящих из органических неэлектролитов Занимаемся мы самыми разными направлениями. Я занимаюсь здесь термохимией переохлажденных жидкостей. С помощью прибора можно измерять, ну и фиксировать вообще метастабильные состояния, вот как раз и переохлажденные жидкости, состоящие из органических неэлектролитов. На вопрос о планах на будущее Михаил отвечает уверенно. В следующем году я поступаю в аспирантуру и остаюсь, конечно, в Казанском университете продолжаю здесь научные исследования а, в области сверхбыстрой калориометрии. Очень здорово, что у меня здесь, в Казани, получилось а, так с ранних лет начать научную карьеру, которая мне так нравится. Будем надеяться, что пример Михаила не останется последним, и с каждым годом в Казанском университете будет появляться все больше и больше молодых ученых, увлеченных своим делом. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз.